Я, как Гоша Рубчинский Бау. Самый модный тренд Гоша Рубчинский это мой best френд. Посмотри на меня самый модный тренд тренде Гоша Рубчинский это мой best friend Гоша Рубчинский я как Гоша Рубчинский Гоша Рубчинский я как Гоша Рубчинский Посмотри на меня самый модный тренд Гоша Рубчинский это мой best friend Гоша Рубчинский я как Гоша Руб Гоша Гоша Рубчинский я как Гоша Рубчинский Когда видишь нас на сцене, знай свое место, Сука. мой рассвет не за горами, они это знают, знаю Флаг России и Китая, они обсуждают. Делай мемы про меня, готовь ебало. Они хейтят, они хейтят, но это вам мало. Эй, hey, Я теперь из я на пьете стали Я на первом месте. Я будто бы больше русчинские модели, модели. Я делаю деньги. Hey. Сидим на показах, я вроде работаю, но я вроде пиздец. Я не работаю, делаю то, что хочу, получаю доход. Cut. сука, я болен, мне надо к врачу. Это само не пройдет, нет, нет. Я болен модой, я болен деньгами, я болен показами, болен спидами. Я знаю, ты знаешь. Меня не поймаешь, я не уязвим. Ты опять проиграешь, ладьи не я дизайнер, дизайнер, ты видишь наш лого, ты понимаешь Теперь ты второй, когда то был первым Теперь я в игре, успокой свои нервы, Ра! Посмотри на меня, самый модный тренд Гоша, Гоша Рубчинский, это мой best friend Гоша Рубчинский, я как Гоша Рубчинский Гоша, Гоша Рубчинский, я как Гоша Рубчинский Посмотри на меня, самый модный тренд Гоша, Гоша Рубчинский, это мой best friend Ра! Гоша Рубчинский, я как Гоша Рубчинский па -па -па. Гоша Рубчинский, я как Гоша Рубчинский